Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим японский морковный суп-пюре. Для этого нам понадобится сыр плавленый, морковь, лук репчатый, масло растительное, бульон, зелень, соль, перец. В разогретом растительном масле обжариваем до золотистого цвета лук. Лук постоянно помешиваем, чтобы он не пригорел. К луку добавляем морковку и обжариваем одну минутку, чтобы только поменяла она цвет. К нашему бульону добавляем черный перец, соль и сыр. Даем ему закипеть. К нашему бульону добавляем морковь и лук. Варим, помешивая до готовности овощей на среднем огне у нас все сварилось все закипело оставляем на 10 минут на выключенной плите наш суп настоялся теперь погружным блендером делаем пюре вот у нас получился такой замечательный суп украшаем его зеленью приятного аппетита